Всем привет! С Вами Криули Андрей Чарли и это пятая часть урока по Quixel Mixer, которую начнем с созданием Blend материала. Для смешивания я буду использовать три ассета. Два асфальта и снег. Давайте отфильтруем все Instance материалы. Для этого заходим в Filters, материалом Sintectures и выбираем материал Instance. После этого у Вас появится вкладка фильтра, нажав на которую Вы покажете все Instance материалы в папке Megascans. Благодаря плагину от Megascans вам не нужно тратить время на создание мастер-материала для смешивания этих трех шейдеров. Достаточно открыть плагин, выделить три шейдера и нажать Create Material Blend. Таким образом в папке Megascans появится настроенный материал Instance. Давайте назначим его. Затем перейдем в Paint, выбрав иконку кисточки или нажав Shift 2. Но прежде чем рисовать по вертикам, давайте немного настроим этот материал. Включим Base Normal Intensity и увеличим значение до 3. Затем включаем Base Subdivision и Displacement Offset. Base Subdivision ставим равным 32 и Displacement Offset равным 1.5 Как вы можете заметить, в самом материале Base это поврежденная дорога. Green Channel снег, Red Channel обычная дорога. Также в материале есть настройки жидкости, которые относятся к Blue Channel. По настройкам пока все. Возвращаемся в Paint режим и нажимаем X, чтобы поменять черный и белый цвет местами. Таким образом, мы активируем все три канала, в которых находятся разные материалы. Red Channel Это материал поврежденной дороги и мы можем им рисовать. Выбрав Green Channel, вы можете рисовать материалом со снегом. Как можете заметить, качество Vertex Paint не зависит от плотности тесселяции, которую вы включили. И если хотите его улучшить, нужно добавлять дополнительные параметры или просто увеличить количество Vertex для импортированного плана в 3ds Max или Maya. В любой момент, вы можете снова выбрать Thread Channel и рисовать поврежденным асфальтом. Если выбрать Blue Channel, Вы будете рисовать материалом жидкости. К Quixel его добавили для создания эффекта намокающей поверхности. В тот самый момент, когда идет дождь, прорвало канализацию или произошло какое-то стихийное бедствие. Как я и говорил, в материале есть отдельные настройки для этого шейдера. Если их все включить и например увеличить Normal Intensity до единицы, то Вы увидите поток жидкости. Можно настроить ее тайлинг, ее глубину и плотность, поменять цвет, настроить roughness и скорость потока. Также, если вы хотите вернуть стандартную неразрушенную дорогу, нажимаем X, включаем все каналы и рисуем по поверхности. Таким образом, восстанавливаем то состояние дороги, которое было до рисования. Конечно же, в любой момент, вы можете открыть материал и поменять текстуры в разных каналах. Благодаря этому, у вас будет разнообразие и более интересный результат. Итак, с Blend материалом разобрались. Теперь давайте вернемся в пиксель миксер и настроим реальный масштаб дороги. Итак, я открыл проект, который делал для этого урока. Теперь нужно поменять размер Plane и настроить все слои. Обычно ширина одной полосы 3 метра. Плюс, если учесть размер тротуара, который мы добавили 50 сантиметров, то нам нужен Plane 7 на 7 метров. Для того, чтобы изменить размер, выбираем самый первый слой с Plane и значение Size, ставим равным 7 на 7 метров. Вам придется немного подождать, пока перезагрузятся все текстуры. Если у вас много слоев, это займет немного времени на мощной видеокарте. Естественно, после того, как вы изменили размер, нужно будет вносить правки в каждый слой. Но на самом деле, это не так сложно и займет немного времени. Для начала настроим обычную дорогу без разрушений и луж. Выключаем все слои, кроме первого асфальта. Теперь включим тротуар и как вы помните, в первый раз я разместил его так, чтобы произошло разделение на две части. Так как масштаб самого сета был небольшим. Теперь же мы спокойно можем разместить его на одной стороне, что будет выглядеть более натурально. Так как MixelMixer пока в бета-версии и дубликата слоя нет. То придется несколько раз добавлять ручную тот же тротуар и размещать его должным образом. Или включать Tile X. Затем включаем слои с полосами разметки и вносим правки. Теперь давайте добавим еще несколько текстур асфальта, чтобы разнообразить его тайлинг. Выбираем любой сет в Asphalt Fresh и помещаем в сцену. В скором времени, Quixel обещают добавить маски для слоев и будет проще делать смешивание текстур. Но сейчас придется создать несколько Paint Layer и поработать с ними. Если цвет асфальта отличается, просто загружаем сохраненный пресет. В Paint слой увеличиваем радиус кисти с помощью простого движения мыши, удерживая B и среднюю кнопку. Затем рисуем маску для асфальта. Напоминаю, что перед тем, как ее рисовать, вам нужно будет нажать на Paint слой с зажатым Alt. Чтобы включить его влияние только на нижележащий. Те же действия проделаем с еще одной текстурой. Таким образом, получаем более интересный вариант. При желании можно внести еще больше разнообразия, но я остановлюсь на таком варианте. Теперь давайте экспортируем новый ассет и проверим в Unreal Engine. Также нам нужно будет поменять размер Mesh и внести некоторые правки в него. Для этого открываем 3ds Max, создаем Plane 7 на 7 метров. Разбиение делаем 6 на 6 в и Width Steps. И также включаем текстуру, добавляя ребра в области тротуара. Теперь можно экспортировать данный ассет с тренгуляцией и проверить в Unreal Engine. Как видите, материал обновился и мы получили новую дорогу. Единственное, после импорта нужно заново сделать некоторые настройки. Увеличить Normal Intensity и включить Displacement с тесселяцией. Давайте проверим сетку. Да, все работает как нужно. Идем дальше. Итак, возвращаемся в миксер и настроим поврежденный асфальт с служами. Как вы помните, я сохранил все слои, просто их нужно немного подредактировать. Первым делом, поправим тайлинг слоя повреждений, потому что мне не нравится, как он выглядит с служами. Включаю Paint слой, который рисовал для повреждений и меняю тайлинг слоя с ними. Уже выглядит намного лучше и как видите, в Pixel Mixer очень быстро вносятся нужные правки. Еще немного поработаю с Paint слоем. зажатым Ctrl идет выдавливание. Таким образом, очень легко переключаться между двумя видами displacement. А. Далее включаю те слои с патчами и повреждениями, которые были и тоже вношу изменения. В итоге, получился такой поврежденный асфальт. Нажимаю Export и проверяю в Unreal Engine. Отлично! Все выглядит так, как мы рисовали квиксель. Единственное, я бы увеличил немного люк и тротуар. Теперь вы знаете, как это сделать, поэтому я не буду тратить время на эти изменения. Напоследок, я создам Blend материал и проверю его. Чтобы убедиться, что все работает хорошо. Как видите, все работает отлично. В следующей части поговорим о еще одном инструменте для создания дорог, который можно скачать бесплатно в Unreal Marketplace.